Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак, «Как исцелиться с помощью мыслей». Мистер Райт умер, но его случай вошел в историю как потрясающий пример того, как разум человека, его мысли и эмоции способны исцелять тело без какого-либо медикаментозного вмешательства. Его пример показал, что цикл развития онкологических заболеваний можно развернуть и в противоположном направлении. Те же самые механизмы, которые способствовали превращению чувств, ощущений в условия, провоцирующие развитие рака, могут быть перенаправлены и для восстановления здоровья. Как можно использовать этот опыт? Как можно использовать психологическое воздействие в целях исцеления. Возможно, нам поможет с выводами похожий случай психосоматического самоисцеления, который произошел с Норманом Казинсом, человеком, рассмешившим смерть. Американский журналист и редактор The Saturday Review Норман Казинс заболел редкой болезнью — коллагенозом. Он практически не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Так сильно болели его суставы, даже открывать рот и жевать пищу было невероятно больно. Врачи перепробовали всевозможные лекарства, но ничего не помогало. Вследствие этого они развели руками и отказались от него. И вдруг Норман вспомнил, что где-то читал, что депрессия угнетает иммунную систему и способствует развитию заболеваний. И он решил запустить обратный процесс — усилить иммунитет посредством смеха. В этом его поддержал лишь один врач который помогал ему и следил за ходом этого эксперимента. Норман снял гостиничный номер, в котором был телевизор, и посвятил все свободное ото сна время просмотру комедий и различных юмористических программ. Невероятно, но через некоторое время Норман ощутил, что идет на поправку. Уже через неделю он обнаружил, что у него исчезли боли. Затем стали шевелиться парализованные пальцы рук. А затем Казинс научился заново ходить. Через месяц этот тяжело больной стал самостоятельно передвигаться. И через два месяца он вышел на работу и приступил к выполнению своих обычных обязанностей. Врачи были потрясены. Никто не мог в это поверить, так как улучшение самочувствия при этой болезни возможны в одном случае из 500, а про полное исцеление Нормана никто и думать не мог. Тогда-то и началось серьезное изучение влияния смеха на здоровье человека. Сейчас смехотерапия широко используется в лечении депрессий, неврозов, алкоголизма, наркомании, рака и является прекрасным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и средством реабилитации после них. Какое же тогда необходимо психологическое вмешательство? Из этих двух случаев можно сделать вывод. Первым делом пациенту необходимо поверить в эффективность лечения и способности своего организма сопротивляться заболеванию. После этого ему необходимо научиться справляться со стрессовыми ситуациями. Для пациента очень важно изменить свое отношение к себе, изменить свои взгляды на себя, изменить восприятие тех проблем, с которыми он столкнулся перед началом заболевания. Основываясь на этих выводах, общая картина психофизиологии исцеления может выглядеть так. Появившаяся у пациента вера, возможность поправиться и новое отношение к стоящим перед ним проблемам формируют такую жизненную позицию, в которой есть место надежде и вере в будущее. Лимбическая система регистрирует, Вновь появившееся чувство надежды и веры, точно так же, когда этого отмечало отчаяние и болезнь. Как только лимбическая система зарегистрирует эти чувства, гипоталамус получает от нее сигнал об изменении эмоционального состояния, которое теперь определяется сильным желанием жить. Гипоталамус, в свою очередь, посылает сигнал об этих изменениях к гипофизу. Гипоталамус вновь приводит в действие иммунную систему, до этого находившуюся в угнетённом состоянии, и защитный механизм человека снова начинает сопротивляться атипичным клеткам. Гипофиз, сам являющийся частью эндокринной системы, получив такой сигнал от гипоталамуса, передает его дальше другим звеньям эндокринной системы, восстанавливая таким образом гормональное равновесие организма. Как только в организме восстанавливается нормальный гормональный фон, воспроизводство большого количества типичных клеток прекращается, а с относительно небольшим числом уже существующих вполне справляется назначенное лечение или вновь активизировавшаяся иммунная система. Нормальное функционирование иммунной системы и уменьшение производства типичных клеток создают оптимальные условия для затухания рака. Оставшиеся атипичные клетки разрушаются с помощью определенного лечения или силами собственной защитной системы организма. Данное описание процесса затухания онкологического заболевания намечает два пути, которые могут привести к выздоровлению. Либо усиление работы иммунной системы, либо снижение типичных клеток. При этом, конечно же, оптимальным вариантом будет выполнение и того, и другого. Опыт показывает, что принимавшие участие в собственном исцелении пациенты в психологическом плане часто становятся гораздо сильнее, чем до болезни. Столкнувшись с реальной угрозой смерти и необходимостью по-новому взглянуть на важнейшие вопросы жизни, узнав что они в силах воздействовать на собственное здоровье, они выходят из этого кризиса и не просто с восстановленным здоровьем, а с таким ощущением собственной силы и способности влиять на собственную жизнь, которых до заболевания у них не было. Таким образом, психотерапия может помочь пациенту справиться с симптомом, облегчить прием лечения, справиться с болью, и осознать смысл собственной жизни и смерти и запрограммировать себе новую судьбу, отличную от той, которая привела к заболеванию. Именно изменение базовых представлений о собственной жизни, окружении, своей роли в мире может задать те новые смыслы, ради которых захочется и придется выздороветь. Сочетание психотерапии и многих других методов лечения обеспечит одновременное исцеление тела и души. Тело как формы жизни и души как воли к ней. До встречи в следующих выпусках.